Глава 28 Семя, брошенное в землю. На второй день после ареста меня перестали избивать и бросили в камеру при полицейском участке аэропорта. К великому удивлению следователей, мой германский паспорт оказался подлинным. В багаже у меня нашли документы ассоциации Синим», где говорилось о том, что я был ее полномочным представителем. Тут они поняли, что я и в самом деле христианский пастор, а не шпион. Письма из «Ассоциации Синим» помогли следователям опознать мою личность но и эти же письма заставили власти Мьянмы поставить китайское посольство в известность о том, что ими задержан один из крупных руководителей китайской церкви. К этому времени о моем аресте узнали многие христиане во всем мире, и тысячи молитв возносились к Господу с просьбой уберечь меня от китайского правительства. «Если бы китайцы узнали, что я бежал из тюрьмы в 1997 году, то, как опасались многие, меня вернули бы обратно и казнили». Несколько дней спустя начальник полицейского отделения сообщил мне о посетителе из германского посольства. Этот чиновник передал мне немного пищи и одежду, а также расспросил о моих делах. Буквально через день я узнал, что утром следующего дня в десять часов меня собираются посетить представители китайского посольства. Я начал тревожиться и возвал к Господу в молитве, чтобы исполнилась Его воля. «Когда в тот же день меня посетили бирманские христиане, я рассказал им, что здесь утром на следующий день будут чиновники из китайского посольства. Понимая серьезность положения, мои друзья сразу же обратились в германское посольство и уведомили немцев. Они знали о моем прошлом в Китае и понимали, Насколько опасно было для меня снова оказаться в руках китайских властей. Сотрудники германского посольства решили прибыть в мою камеру на следующее утро раньше китайских представителей, чтобы уведомить их, что я гражданин Германии, и они уже занялись моим делом. Когда начальник полиции увидел, какая борьба ведется между германским и китайским посольствами по вопросу о том, кто должен посетить меня, он вызвал китайцев и сообщил, что не может им предоставить визит в настоящее время. Так что китайцам оставалось только просить перенести его на другое время. В беседе с начальником полиции я дал понять, что мне не хотелось бы встречаться ни с кем из китайского посольства. После этого начальник связался с посольством и поставил их в известность. Юн благодарит вас за искреннее беспокойство о его благосостоянии, но, будучи теперь гражданином Германии, он предпочитает иметь дело, с германским посольством. Однако китайцы не успокоились и после этого. Когда они узнали, кто я такой, то стали настаивать на своем праве участвовать в выяснении обстоятельств моего дела. Они предоставили доказательства моей виновности бирманским властям с целью убедить их передать меня им». Берманцы оказались в пиковом положении. Конечно, им хотелось угодить немцам, но они чувствовали давление со стороны могущественного северного соседа. В конце концов, по милости Божьей, китайцам не разрешили встретиться со мной, так что я не встретился ни с одним из них. Обычно заключенных в камерах портового отделения полиции держат самое большое несколько дней. Но бирманские власти не знали, как поступить в моем случае. Так что я оставался там целый месяц. Между тем мне разрешили иметь при себе Библию. Чтобы не терять времени даром, я выучил наизусть книги «Первое царство», «Эсфирь», Евангелие от Иоанна и Послание к Галатам В Мьянме государство не обеспечивает заключенных пайком. Каждый день мы должны были покупать еду у продавцов за стенами тюрьмы. Один раз в четыре дня разрешалось принимать душ, но не более двух минут. Из-за жары и повышенной влажности – эти две минуты были всегда долгожданными. Бирманские друзья сообщили мне, что меня освободят через месяц. Их пророчество, однако, не исполнилось. Через месяц меня не освободили, а перевели в самую большую тюрьму в Мьянме, в центре города Янгон. Здесь находилось 10 тысяч заключенных никакими словами не описать имевшиеся там условия. Большинство заключенных страдали ВИЧ-инфекцией. Много было там и прокаженных, лепрозных больных. Запах гниющей плоти проникал во все уголки темного заброшенного здания, где драгоценные души были оставлены умирать в полном забвении. Камеры этой тюрьмы были страшно переполнены в каждой по сто узников. Здесь было так тесно, что ни у кого не было возможности спать на спине. Все спали валетом. Мы были упакованы, как сардины в банке. Если кто-то из осужденных ночью беспокойно двигался или неудержимо кашлял, окружающие просто избивали его. Мне приходилось отбывать срок во многих тюремных заведениях Китая, но ни одно из них и близко не соответствует ужасным условиям существования в этом месте. Климат в Янгоне – один из наиболее жарких и влажных в мире. Каждый день – Температура колебалась у отметки в 30 градусов по Цельсию при влажности воздуха в 81-90%. В этой отвратительной влажной атмосфере мы непрерывно потели. Ко всем прочим неприятностям этой тюрьмы мне не разрешили держать при себе Библию. Здесь можно усмотреть противоречие. «Меня арестовали из-за непослушания Господу, но это был Его план – употребить меня в этой тюрьме в качестве свидетеля Иисуса Христа перед отчаявшимися преступниками. Именно для этого Господь отправил меня в это безнадежное место». Перед тем, как мне оставить Китай в 1997 году, Господь говорил мне, «Я пошлю тебя в другое место, ты не будешь понимать их языка». И вот именно теперь я здесь и оказался. В бирманской тюрьме я не мог общаться с другими осужденными, и это было самым тяжким бременем для меня». В моей камере было много неисправимых, безнадежных людей. Один из преступников, осужденный за контрабанду наркотиков, получил 387 лет тюремного заключения. Другие имели больше 160. Бирманцы, будучи буддистской нацией, верят в реинкарнацию, то есть перевоплощение». Такие необычные приговоры выносились не только с целью наказания преступников в их нынешней жизни, но и в последующих. В углу нашей камеры располагалась буддийская святыня с жертвенником и идолами. Заключенные узнали – что я христианский пастор, и не видя разницы между живым Богом и идолом, заставили меня спать под буддистской святыней, полагая, что я лучше их знаю, как исполнять религиозные обязанности. Три раза в день, между пятью и шестью часами утра, затем с полудня до часу дня и, наконец, между семью и восьмью вечера все заключенные должны были садиться в буддистской позе лотоса и молиться, медитируя перед идолом в своей камере. Правительство Мьянмы считало, что молитва преступников перед Буддой является лучшим методом их перевоспитания. Если кто-то из заключенных засыпал, во время подобных медитаций охранники жестоко избивали его. С помощью одного заключенного, который немного говорил по-китайски, я настойчиво возражал охранникам. «Я не могу молиться, как вы. Я христианский пастор. Даже если вы свяжете меня и станете избивать перед этими идолами, я не поклонюсь им и молиться перед ними не буду. Однажды, когда другие заключенные молились и медитировали перед Буддой, Святой Дух внушил мне одну простую мелодию. «Хвалите Господа! Хвалите Господа! Аллилуйя! Хвалите Господа! Хвалите Господа! Аллилуйя!» Я пел и пел, а сердце мое становилось свободным, как птица. Большая радость переполняла душу. Господь касался не только меня, но и смягчал сердца других осужденных. Осужденные присоединялись к пению, хотя совершенно не понимали слов. Вскоре все радостно улыбались. Простая песня принесла радость и мир в камеры, ожесточенных грешников. Тут же прибыл тюремный надзиратель. В тюрьме пение запрещено. Немедленно прекратите пение. Я ответил. Я христианский пастор. Иисус любит слышать, как люди поют о нем. Поэтому, пожалуйста, войдите в мое положение. Позвольте мне исповедовать свою веру так, как требует от меня мой Бог. Милостью Божьей моя просьба показалась этому человеку обоснованной, и он исполнил мою просьбу. Вскоре в пении «Аллилуйя» стали участвовать все осужденные. Каждый день на несколько часов их мрачные лица просветлялись, а страдания облегчались. Атмосфера в камере менялась в корне. Осужденные видели, что со мною Иисус и стали почитать за человека, знающего Бога. На территории тюрьмы находилась небольшая часовня. Мне разрешали ходить туда, когда другие заключенные молились Будде. Там я встретил бирманских христиан, оказавшихся в этой тюрьме по разным причинам. Я поразился тому, что многие мои сокамерники, включая буддистского монаха, стали приходить со мной в часовню каждый день, чтобы послушать пение. Что-то необычное во мне привлекало их внимание, и они хотели разобраться, что это. Когда я вставал на колени, чтобы помолиться, эти люди тоже становились на колени рядом со мной в надежде получить благословение от моего Бога. Вследствие барьера языка я не мог свободно разговаривать с этими людьми. Но я знаю, что Господь в свое время найдет, как утолить их духовный голод. Иностранных заключенных периодически вызывали на допрос в центральное полицейское управление. На обратном пути в тюрьму нам разрешали зайти в магазин, чтобы сделать закупки для бирманских заключенных. Однажды я на все свои деньги купил больше сорока зубных щеток много мыла и несколько пакетов с продуктами для сокамерников. Для некоторых заключенных, умиравших голодной смертью, это было единственное пропитание, которое они могли иметь. Тем временем информация о моем деле была весьма запутанной. Мне не предъявляли никакого обвинения, Несколько раз мои бирманские друзья уверяли меня, что вскоре меня освободят, но дни сменялись днями, а все оставалось по-прежнему. Вскоре я понял, что помочь мне в этой ситуации может только Бог. Я знал, что меня освободят из тюрьмы, как только мое служение в этом месте закончится, но не раньше и не позже. 9 апреля 2001 года я написал письмо всем христианам мира. Я знал, что тысячи верующих каждый день молятся обо мне и написал следующее. Дорогие братья и сестры во Христе, благодарю за вашу заботу и молитву обо мне. Мое положение в Мьянме зависит только от Господа, и я полностью предаю себя Его воле. Я глубоко верю в то, что у моего Господа на все имеется свое время, и Он хранит мое будущее в своих руках, поскольку Он мой Господь и Спаситель. В этой стране нельзя надеяться на адвокатов и судей, поскольку их взгляды переменчивы, как ветер, я же полностью предоставил свое дело Богу. Только Господь знает мой завтрашний день. Условия существования здесь намного хуже, чем в китайских тюрьмах. Но я имею возможность каждый день свободно петь и молиться своему Господу. Я знаю, что Господь Иисус проведет меня даже там, где пройти невозможно». Слава Богу! Я приобрел здесь для Христа две души из числа заключенных. Мы вместе молились молитвой покаяния. В моей камере находится приблизительно около ста заключенных, и я среди них единственный иностранец. Они все знают, что я христианский пастор. Пожалуйста, пошлите мои лучшие пожелания моему семейству, и всем братьям и сестрам, которые заботятся обо мне. Продолжайте молиться и верить, поскольку молитва творит чудеса. Итак, мои дорогие друзья, пусть Господь даст вам радость и мир. Надеюсь вскоре увидеть вас. Да пребудет Бог со всеми нами. Брат Юн. В условиях жары и повышенной влажности болезнетворные бактерии и заболевания распространялись очень быстро. В нашей камере около ста человек вынуждены были пользоваться одним туалетом. В результате возникла вспышка ужасной чумы, от которой умерло много заключенных. Инфекция проникала через задний проход и половые органы. Чума свирепствовала несколько недель, унося каждый день десятки жизней. Болезнь проявлялась болями в животе. Перед кончиной пораженный чумой корчился в страшных муках. Заразился этой ужасной болезнью и я. Целый месяц я не мог переваривать густой пищи. Все, на что я был способен в то время, — это вместе с другими заключенными лежать и целый день чесаться. Паразиты свирепствовали в моем теле. Иногда я разглядывал свой живот и видел собственными глазами, как под моей кожей шевелятся черви. Это был жуткий период, но я пытался не унывать в Господе. Болезнь поразила более 80% осужденных. В конце концов, из-за этой болезни я потерял сознание. Это состояние длилось около пяти дней. Я пришел в себя уже в тюремной больнице. Наконец, через несколько месяцев заключения, наступил День суда. Мои бирманские друзья были уверены, что меня освободят из зала суда, возможно, даже оправдают и вышлют из Мьянмы. У меня такой уверенности не было, но я знал, что моя жизнь в руках Господа. Меня привезли из больницы на суд в наручниках. Судья рассмотрел мое дело, затем бесстрастно объявил. Семь лет. Мои бирманские друзья и адвокат просто остолбенели. Никто не ожидал такого оборота дела. Они мев от изумления, они смотрели на меня и плакали. Но я был тверд в вере, ибо знал, что всемогущий Бог со мной, каким бы ни был мой приговор. Склонив голову перед судьей, я сказал через переводчикам, Хочу поблагодарить вас, ваша честь, за то, что вы предоставили мне визу на семилетнее пребывание в вашей стране. По жесту судьи, охранники надели на меня наручники и увезли обратно в тюремную больницу. Когда я рассказал одному сокамернику о своем сроке заключения, тот порадовался за меня, чем помог мне, Взглянуть на свой приговор с другой точки зрения. Сам он отбывал срок в 150 лет. В глубине души я уповал на то, что Бог освободит меня сразу же, как только я усвою урок, данный мне за мое непослушание. Я никогда не думал, что получу такой большой срок. И я жаловался Господу, Отец Небесный. «Моя жена и дети ждут меня. Прости меня за непослушание. Но теперь не угодно ли тебе проявить ко мне милость и отправить домой?» Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что время, проведенное мной в Бирманской тюрьме, действительно было для меня миссионерским поручением от Господа». И вовсе не случайно Бог послал меня в это мрачное место, ибо здесь было множество отчаявшихся душ, которые должны были познать Иисуса. До меня дошли сведения о том, что в этой тюрьме находилось пятеро китайцев из Сингапура, каждый из которых получил пожизненный срок заключения плюс пятьдесят лет за контрабанду наркотиков. Эти, совсем еще молодые люди, лет около 30, провели в тюрьме уже несколько лет. Еще один китаец, лет 40, был из Тайваня. Сверхпожизненного заключения он получил еще сто лет. Эти люди говорили по-китайски, и я очень хотел познакомиться с ними, чтобы рассказать им о благой вести, в их безнадежной ситуации. Приговоренных к пожизненному заключению держали в одиночных камерах, маленьких помещениях, где почти не было естественного освещения и вентиляции. Связаться с ними мне было крайне трудно по причине их изоляции от остальной части тюрьмы. Однако проведением Божьим не только я услышал об этих китайских заключенных, но и они узнали, что в тюрьме есть некий китайский пастор, который любит Иисуса. Так что и они желали встретиться со мной так же, как и я с ними. Они узнали, что я лежу в тюремной больнице. Эти люди во что бы то ни стало желали встретиться со мной и составили следующий план. Каждый из них должен был притвориться больным, чтобы заставить охрану отправить его в больницу на медицинский осмотр. Стоило мне увидеть этих людей, как мое сердце переполнилось со страданием от Господа. Падшее духом и утратившее всякий смысл существования – они были похожи на раненых животных. Я не мог сдержаться и обнял их. И вот что я сказал им: дорогие братья, вы благословенны. Величайшее прощение снизошло на вас свыше. Мои слова удивили их. Им показалось что их приговор пересмотрен бирманскими властями. Они подумали, что какой-то международный суд содействовал их освобождению. Но я продолжал со слезами на глазах. «Братья, мне ничего не известно о ваших отношениях с земными властями, но я здесь для того, чтобы рассказать вам о Христе Иисусе, Судье истинном и вечном». Он положил за вас Свою душу. Это Господь, любящий прощать тех, кто ищет прощения. Они ответили мне, «Все мы выросли в семьях, исповедующих буддистскую религию, но Будда никогда не помогал нам. Как нам уверовать в Иисуса?» Проповедуя им, я сказал, После смерти вы уже не будете страдать. Вы получите вечную жизнь в Иисусе. Только Иисус может спасти вас. Один из китайцев упал на колени и схватил меня за ноги. В отчаянии он закричал во весь голос, «О, пастор, пожалуйста, научи меня, как спастись!» В этот момент нам помешала больничная охрана. Полицейские закричали, «Здесь запрещено говорить о религии». Китайцам пришлось выйти из моей палаты. Я тогда сильно расстроился. Ведь этим людям так хотелось поговорить со мной, и мне так хотелось рассказать им о Христе. Я умолял предоставить Богу еще одну возможность – Встретиться. Все приговоренные к пожизненному заключению носили арестантскую одежду красного цвета. Я попросил своего адвоката принести мне на следующее свидание красную рубашку. Я подумал, если надеть одежду красного цвета, как у тех китайцев, то на очередной встрече с ними... Охранники не будут так тщательно следить за нами. На следующий раз я спросил этих китайцев, «Верите ли вы, что Иисус действительно умер за вас на кресте?» «Да, веруем», – твердо ответили они. Тогда я спросил, «Готовы ли вы раз и навсегда отречься от идолов» и признать Иисуса Своим Господом и Спасителем. «Веруете ли вы в то, что Его кровь способна очистить вас от всякого греха?» «Да, веруем», — снова ответили они в один голос. Мы помолились вместе. Это стало их обращением ко Христу. Они перешли от смерти в жизнь». Отдавая себе отчет в том, что время дорого, я тут же отвел их в ванную комнату, где был кран и слив. Я попросил новообращенных наклониться и сунуть голову под кран. Так я крестил их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я сказал им, «Есть люди, которые пользуются свободой в этой жизни» чтобы затем оказаться в вечном заключении в аду. Вы же в этой жизни находитесь в тюрьме, но отныне ваши имена записаны в Небесной книге жизни, и вы свободны. Я еще не закончил водного крещения новообращенных, как в ванную примчался надзиратель. Он закричал «Что это вы тут делаете?» «Не волнуйтесь, я знаю, что делаю. Я служу Всевышнему Богу», — ответил я ему. Надзиратель застыл, как вкопанный, и онемел. И тут я сказал четырем новообращенным, «С этого времени вы имеете власть молиться о других заключенных и свидетельствовать им» о чудесном спасении, которое получили сами. Милостью Божьей, я смог привести к Иисусу 12 осужденных, в том числе и Ю Мин Ю, одного китайца из Тайваня, отбывающего пожизненный срок плюс сто лет за контрабанду наркотиков. Ю рассказал, как евангельское семя было посеяно в его сердце служением группы евангелистов, посещавших места заключения, когда он отбывал срок в Тайване. Я использовал любую возможность, чтобы преподать новообращенным библейские основы и научить их молиться. Из-за своей болезни я оставался в тюремной больнице почти два месяца. После заражения страшной чумой, которая распространилась по всей тюрьме, я пролежал в больнице без сознания пять дней. Но даже поправляясь, я страдал от периодической лихорадки, головных болей, высокого кровяного давления и сильных болей в животе. Только потом мне открылось, для чего понадобилось Богу допустить мою болезнь. Во-первых, это давало мне возможность благовествовать заключенным китайской национальности. Во-вторых, если бы меня не положили бы в тюремную больницу, то немедленно отправили бы в исправительно-трудовую колонию в сельской местности, где я должен был отбывать свое семилетнее наказание. Врачи... Несколько раз осматривали меня, чтобы решить, можно ли выписать меня из больницы. Накануне врачебных осмотров я чувствовал себя хорошо, а на осмотре у меня вдруг повышалось артериальное давление, появлялись боли в животе или поднималась высокая температура. По милости Божьей, новообращенное в тюрьме – духовно возрастали. Через пение я учил своих новых братьев во Христе многим библейским истинам. Поскольку мы говорили и пели по-китайски, охранники не догадывались, что мы разбираем Слово Божье. Похоже, что охранникам и врачам наше пение даже нравилось. Жизнь этих заключенных изменилась коренным образом. Что может сделать только Иисус? Сердца, преисполненные прежде гнева и ненависти, теперь были полны любви и милосердия. Они проповедовали в больнице умирающим. Не жалея собственных средств, покупали им дополнительное питание и, как могли, утешали. Они молились за больных, и делали все возможное, чтобы поделиться с ними благой вестью. Новообращенные горячо молились о родных в Сингапуре и на Тайване, умоляя Бога помиловать их. Они говорили мне, что молятся каждый день о моем освобождении из тюрьмы, чтобы я мог продолжать свое служение на свободе. Всякий раз. Когда я вспоминаю об этих людях и о том, как милость Божья нашла их в отчаянной ситуации, я не могу сдержать слез. Мы сблизились очень скоро. Между нами установились поистине братские отношения. Я перепробовал все возможное, чтобы братьям разрешили передать в тюрьму Библии, но пока все мои усилия не имели успеха. Я до сих пор продолжаю молиться Богу, чтобы мои братья в бирманской тюрьме имели Слово Божье. Некоторые всю жизнь проводят на свободе, но в сердцах остаются заключенными, порабощенными греху. Эти же люди влачат жалкое существование, но внутренне свободны, как птицы, парящие в облаках.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 что за удивительные это были дни, наполненные присутствием Божьим. Честно говоря, я даже не чувствовал, что нахожусь в тюрьме. Я почти не думал о своем семилетнем сроке, поскольку каждый день в тюрьме был полон радости и жизни. Эти семь лет заключения напоминали мне семь лет ожидания Иаковом Рахили. И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, поскольку он любил ее. Книга Бытие, 29 глава, 20 стих. Моя семья в Германии была теперь в безопасности. Вот что я писал своей дочери Юйлин. «Как жаль» что я не могу быть с вами прямо сейчас. Но твой папа теперь в Мьянме по особому поручению Господа. Как только я закончу здесь служение, которое Господь поручил мне, мы обязательно встретимся. Узнав приговор, я решил не сообщать родным, по крайней мере, некоторое время, на какой срок меня осудили. Я знал, что на Западе им было очень трудно без меня, и мне не хотелось сокрушать их сердца новостью о том, что мы увидимся только через шесть половиной лет. Ранее, примерно через месяц после моего ареста в Мьянме, Господь положил мне на сердце следующий отрывок из Писания. «Истинно, истинно говорю вам».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 я задумался о времени, проведенном на ферме в Хэнане, и о том, что семя, брошенное в землю, прорастает примерно через семь месяцев. Я тогда понял, что Господь предупреждает меня через это, после чего Он избавит меня. Иисус преподал мне множество уроков, когда я был семенем, павшим на тюремную почву. Я понял что плоть противится духу. Когда малое семя попадает в землю, ему там очень неуютно. Оно находится в полной изоляции, во тьме в течение многих месяцев, страдает от мороза зимой и от жары летом, да еще сверху присыпают зловонным удобрением и компостом. И только потом, когда семя, безмолвно перенесет все эти испытания, оно будет готово весной ожить и осенью принести урожай, который накормит многих. Семя, брошенное в землю, не имеет иного выбора, кроме как терпеливо ожидать, когда Богу будет угодно воскресить его к жизни. И я понял, что совершенно бессмысленно надеяться, на человеческие усилия вызволить меня из тюрьмы. Я не верил, что активисты из различных организаций, выступающих в защиту прав человека, могут освободить меня, потому что мое будущее полностью зависит от Бога, и я выйду из тюрьмы лишь тогда, когда исполнится его время». И вот однажды ко мне явился начальник тюрьмы со словом «Вас ожидает представитель германского посольства. Оденьтесь и подойдите к воротам тюрьмы». Когда я подошел к воротам, где в ожидании свидания с заключенными толпились посетители, знакомая мне фрау из германского посольства увидела меня, и закричала, «Сегодня у меня для вас хорошие новости, вас освобождают. Как только вы подпишете это прошение об освобождении, вы на свободе. Вам придется подождать немного в тюремной больнице, пока будут оформлены необходимые документы, чтобы забрать вас в аэропорт. Но уже с этого момента вы... Свободный человек. Я подписал прошение и вернулся в тюремную больницу, ликуя от радости. Не успев добраться до своей палаты, я сбросил с себя арестантскую одежду. Охранник, не знавший о моем освобождении, стал угрожать мне наказанием. Я рассмеялся и сказал ему. Я больше не преступник. Меня освободили. Мне так жаль, что многие христиане живут в неволе, хотя Иисус подписал их прошение о помиловании своей кровью. Если вы свободны, действуйте сообразно этой свободе. Как потом выяснилось, После того, как меня приговорили к семи годам тюремного заключения, германское посольство обратилось к правительству Мьянмы с просьбой помиловать меня и выслать из их страны. Германские власти обязались принять на себя ответственность за мое возвращение в Германию, где меня ожидала семья. Милостью Божьей это ходатайство было удовлетворено. Три дня спустя, в 11 часов утра 18 сентября 2001 года, представители иммиграционной службы доставили меня в наручниках в Янгонский международный аэропорт. Они были очень любезны, что резко контрастировало с тем, как они обращались со мной в начале, После моего ареста в аэропорту меня приветствовали представители германского посольства и бирманские друзья. Одного из них звали Динь Кай. В бирманской тюрьме Дин Кай был одним из моих сокамерников. Я свидетельствовал ему о Христе, но тогда он еще не уверовал в Него. Денькая освободили вскоре после того, как я познакомился с ним, и вот что он мне сказал тогда. Если твой Бог поможет мне выйти из этой тюрьмы, я последую за ним в тот самый день, когда тебя освободят. Узнав о моем освобождении, мои бирманские друзья позвонили Денькаю и поделились этой новостью. Не успел я прибыть в аэропорт, как он подбежал ко мне и обнял. Мы встали на колени и вместе помолились о нем, чтобы он признал в Иисусе своего Господа. За последние несколько дней в Мьянме я привел ко Христу по милости Божьей еще троих. Я поднялся на борт самолета, вылетавшего в Бангкок, Таиланд. Новость о моем освобождении уже дошла до христиан Таиланда, и они собрались в Бангкоке, чтобы встретить меня. При встрече я сказал им следующие слова. «Мое служение в тюрьме завершилось, и Христос вывел меня оттуда». Он послал меня туда благовествовать тем, кто никогда не слышал о нем, и многие спаслись. Мы встали в круг, и, взявшись за руки, склонив головы, возблагодарили Господа за Его благость и милость. Воистину, наш Бог, живой Бог. Многие богословы считают, что число семь символизирует Божье совершенство. Меня приговорили к семи годам тюремного заключения, однако Господь не согласился с этим человеческим определением. Согласно Его совершенному замыслу, меня освободили через семь месяцев и семь дней после ареста. В полете из Бангкока во Франкфурт меня сопровождал один друг, который прибыл в Таиланд специально для того, чтобы встретить меня из тюрьмы. Во время полета, который продолжался несколько часов, этот друг спросил меня. «Брат Юн, ты хотел бы послушать новости, что произошло в мире, «Пока ты был в тюрьме». «Сейчас нет», — ответил я. «Ну тогда взгляни на кое-что», — сказал он мне. И передал несколько китайских газет недельной давности. Сначала я ничего не понял. Это были снимки самолета, врезающегося в небоскреб. Я прочел статьи и узнал, что ровно за неделю до моего освобождения, 11 сентября 2001 года, ужасный террористический акт переменил мир коренным образом. Свидетельство ⁇ Делинь. Летели дни, недели и месяцы, но никаких указаний об освобождении моего мужа не поступало. Моя вера уменьшалась и слабела, а я расстраивалась все больше и больше. Я мечтала о том дне, когда Юн встретит нас в Германии и повезет по стране, которая тепло приняла его четыре года назад. Пока мы были в Мьянме, он ожидал нас почти два года. Я и подумать не могла о том, что теперь, когда мы оказались в Германии, нам придется ждать его. Ждать, когда его освободят из тюрьмы в Мьянме. В Германии поначалу нам было тяжело, хотя местные христиане делали все возможное, чтобы помочь адаптироваться к новой культуре. Никто из нас не говорил по-немецки ни слова. Пища и культура были для нас совершенно чуждыми. Раньше я никогда не получала денег из банкомата, поместив в него пластиковую карточку и набрав соответствующий код. Все это было крайне необычно для меня. Шли месяцы, и я постепенно уходила в глубокую депрессию. Я умоляла Господа ответить мне. И однажды ночью мне было видение. Я увидела несколько чисел и освобождение Юна из тюрьмы. При сложении этих чисел получилось число восемнадцать. Я записала число восемнадцать в своем дневнике и сказала детям, что я ожидаю освобождения их отца 18 числа. Однажды утром раздался звонок, и мне сообщили, что Юна освободят 18 сентября. За время его заключения в бирманской тюрьме было столько ложных надежд и разочарований, что мне, несмотря на видение, которое послал Господь, не верилось этому до тех пор, пока я не убедилась, что Юн на свободе. А 18 сентября... Мне позвонил мой муж. Он звонил из Бангкокского международного аэропорта перед вылетом в Германию. Милостив Господь!